Всем привет! Вы телеканале Дыковка ТВ И сегодня я снимаю Видео, которое называется Мама Одна в магазине Это серия Ну Посвящается ну, вот мамам И всем папам вот, И там будут рассказывать, вот, что они Покупают в магазинах Ну или просто поход родителей а, Без детей Давайте начинать Ура, торговый центр. Ой, я что-то там уронила? Нет, ничего. Так, какая чудесно. Так, мне надо взять корзинку. Обязательно. какие Так. Здравствуйте. Здравствуйте, принцесса. А, я вас хотела попросить корзиночку, пожалуйста, три корзинки, да, я возьму. Т, Так все т, т, т, т, мне надо взять э, да, кефир. Кефир. Оп. Так. Мне на завтрак нечего взять. А, ладно. Возьму себе... Э, чтобы взять. Так, возьму своей маленькой доченьке пюрешку, конечно же. Так. На завтрак возьму и вот такие вот вкусные печеньки или кексики. Так, во-первых, э, вчера моя любимая дочка потеряла э, очень дорогое ожерелье. из этого я должна купить себе новое. Вот и ожерелье. Прекрасно. М -м -м. А это к ожерелью идет такая штучка. Беру и это, и это. Так, посмотрим дальше. Принцесса Луна. О, здравствуйте, тоже пришли одна в магазин. Да. А, давайте я тут с вами похожу. Мне надо выбрать много всего. Ну дочка меня попросила взять такие э, кексики. Сама на приставку свою играет. Ой. Ладно, я за пакетом пошла. Идите. Так, ну пока она пошла за пакетом, я пойду себе выберу что-нибудь, что мне что выбрать бы. Так, ну из вещи, наверное, ничего не буду брать. Я недавно что-то себе там уже покупала. Так, дочка моя будет в... Э, э, будет в роли... Какого-то, что ли, Микки Мауса. Вот ей нужна вот эта штучка. Так. так. О, извините. Ничего. Так, а я, свои, а я себе возьму вот этот гребешок. И взять? вот эту юбочку Голубую Вот эту вот голубую юбочку возьму. возьму Так Ладно, я уже на кассу пошла Мне надо просто спешить Моей дочке концерт сегодня Ладно, до свидания Ой, до свидания Так, до свидания Так, э -э, вроде я еще Все, не все взяла Так нет, я надо уже Ай, все взяла. Так, хорошо, надо идти на кассу. Зин, Зин, Алё, доченька, алло. Ага. Доченька, я уже на кассу подхожу. Хорошо. Ладно, пока. Возьми ехала по акции. Опять она акции все эти смотрит. Зачем я только эти журналы с акции покупаю? Ой, журналы с акции. Как я теперь их, наверное, даже покупать не буду. О, как я не понимаю, зачем она журналы, всякие акции. Так, ладно. Надо идти на кассу. Ой, не толкайтесь. Ой, простите, пожалуйста. А, так, О, опять такая длинная вот тут. Так, ладно, постою. А, так, ложите свои вещи, чтобы будем блять, вот эти ожерелья, пожалуйста. Ой, украшения. Пробейте, пожалуйста. Ага. Бздык, а, бздык, бздык. С вас всего 50 рублей. Держите. А не так дешево? Да, сейчас акция. До свидания. До свидания. А, так, мне, пожалуйста, пробейте вот это все. Хорошо. Вздик. Вздик. Вам пакетик? Нет. Спасибо. До свидания. А, а сколько стоит там? А, да, бросите с вас... С, ой, 150. О, держите. Вам спасибо за покупку. До, до свидания. Мне, пожалуйста, пробейте вот это платье. Угу. Бздык. С 500 рублей. Держите. Сейчас, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Все. Спасибо. До свидания. Ой. А мне, пожалуйста, пробейте вот эту емочку. Гребешок и кексики. Э -э -э Хорошо. Бздык. Бзлик, ой, бзлик, бзлик, бзлик, Вы в пакетик? Да, в пакетик. Так, вот, пикс еще. Все, спасибо за покупку, заходите к нам еще. Спасибо, до свидания. Так, а мне, пожалуйста, пробить вот эту вот расчесочку и, пожалуйста, еще пробить вот этот это текстик. Хорошо. Бздик, бздик, бздик. Так, с вас всего... Так, а с вас всего про 250. Ага, вот, держите. М -м. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. М -м, спасибо, до свидания. М -м, а так, а мне вот это все пробить хорошо. Бздык. Бздык. Бздык. Бздык. Бздык. Бздик. Всем спасибо за покупку. Заходите к нам еще. А ну, спасибо. До свидания. До свидания. Ой, подождите. А, пожалуйста, не пробивать. Я у вас кое-что забыла. Что я еще кое что не купила. И сейчас, подождите. Так, внесите еще а, в счет а вот это... Вот эту корона. А, хорошо. Бздик. Бздик. Бздик. Бзник, ну сколько у меня с вас всего 600 рублей, угу. держите. все спасибо за покупку, заходите к нам еще на свидание, да, до свидания. И всем пока, вы были на канале ТКВ, ставьте лайки, смотрите мои видео, подписывайтесь, конечно же, на мой канал и комментируйте и скажите, что мне еще такого придумать и э -э снять вам. хорошо, хорошо. всем пока. Пока!